друзья всем привет если вы еще не подписаны на мой youtube канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик внизу чтобы не пропустить ни одного полезного видео и сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему в сетевом маркетинге э, система работы есть разные компании есть классные продукты классные компании я сейчас поделюсь той системой которая которую мы применяем в своей компании проблема почему люди не подписываются почему новичок не может подписать людей в бизнес почему его люди не могут подписать в бизнес почему нет структуры которая потребляет продукт самостоятельно покупает Продукты компании без мотивации. И я сейчас поделюсь той системой работы, которая есть в компании TLC, которую мы сейчас заводим на рынок. Смотрите, друзья, порисую вам, чтобы было понятнее. А вы после видео можете задавать вопросы в комментариях либо в личку мне. Смотрите, вот есть база людей, с которыми мы работаем, да. То ли э, это знакомые ваши, то ли люди из соцсетей, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, контакт. Разницы нету. Самая главная первая задача это, конечно же, обработать этот список контактов. Вот, да, список есть список людей. Э, как мы работаем? Я показываю систему работы наши. Понравится, используйте тоже. Э, не понравится. Может, у вас есть свои системы. Я сейчас на своем YouTube-канале делюсь своей системой. И когда есть база людей, а новички начинаются с списка знакомых, затем переходят в соцсети, знакомятся с людьми, работают, ну и так далее. И вот когда, что нужно делать новичку? Какие действия может повторить новичок в этом бизнесе? Чем проще будут действия, чем они будут проще, и смогут их повторить большое количество людей много-много раз на... В большом отрезке времени, да, тем бизнес будет успешнее. И вот есть у нас список, да, составили. Большущая проблема, что многие люди даже не могут составить список. И после этого нужно к человеку обратиться. Это может быть в виде SMS, либо если люди, вы с которыми общаетесь, ваши друзья, знакомые, нужно позвонить, сказать: "Слушай, Наташа, привет". Удобно говорить, слушай, есть интересная тема, можно заработать хорошие деньги. Тебе это интересно? Ты хотела бы узнать, как ты можешь дополнительно создать источник дохода для себя? Да, конечно. Что нужно делать? И мы отправляем здесь видео, презентационное видео. Оно может быть двухминутное, максимум 10 минут видео. После видео обратите внимание после видео человек который посмотрел видео он если внимательно посмотрел и с ручкой листочком он может воспринять только процентов 30 информации о чем говорится в этом видео и чтобы подписать человека э нужно сделать определенный объем работы и когда новичок, он не может закрыть сделку. Новичок вот на этом этапе, некоторые даже и список не могут составить. Вот смотрите, важные моменты. Первое – это список. Второе – это обращение в виде смс либо звонка. И третье – передача видео. И этого мы всему обучаем на тренингах. На каждом этапе есть подводные камни. И когда человек, я сейчас рисую структуру, и когда человек посмотрел видео, после видео ему нужно пояснить, что в этом видео, какие продукты, какая компания, сколько он здесь может заработать денег, что ему конкретно нужно делать. И вот здесь самое важное, новичку здесь нужно создать встречу, вот, Трехстороннюю встречу вот это вы вот здесь ваш кандидат кандидат и всю эту работу вот вместе с кандидатом да ну вы составили список взяли этого кандидата из своего списка вот первого вы ему позвонили либо написали смс о возможности заработка, вы ему передали видео, 10-минутное, которое он может посмотреть. И здесь возникает вопрос, <coughs> а что нужно делать, как дальше двигаться? И вот этот человек, вы, новичок, вам очень важно организовать встречу э, с вашим наставником. Вот здесь наставник, он уже эксперт, эксперт в вашем бизнесе, создать вот трехстороннюю встречу. Вот в этом все и заключается вы, наставник, и здесь ваш э, кандидат. Вот синий я нарисовал, кандидат. Очень важно создать встречу, потому что вы новичок. Вы не знаете толком, как работает продукт, его состав, вам не нужно его изучать. А вот ваш человек, наставник, он знает о продукте, он э, имеет результат по продукту, у него в команде есть люди, которые зарабатывают деньги, он является экспертом в этом вопросе. И человек, вот этот ваш кандидат, вот, вот этот человек, вот кандидат ваш, кандидат будет задавать вопросы, а ты получил результат по продукту, а ты заработал деньги. И у них, чтобы увильнуть, у них появляется шанс. Он говорит, вот когда ты заработаешь деньги, получишь результат по продукту, я на тебя посмотрю, потом и я. Но когда вы создаете встречу, а об этом тоже нужно, чтобы создать правильную встречу, это отдельный тренинг. Нужно садиться и разбираться. Но сама система такова, что любой новичок, суть, смотрите, любой новичок, который приходит в бизнес, его задача – дать информацию человеку. И ваш кандидат, вот этот, такой же точный человек, новичок, может начать зарабатывать деньги очень быстро, потому что у вас есть вот здесь эксперт, человек ваш наставник и ваша задача просто создавать вот такие тройные встречи и вот этот человек новичок он может в первый день проделав эту систему четырех шагов он может создавать вот эти тройные встречи что нужно делать вот этому человеку он говорит твоя задача просто приводить людей знакомить со мной иду на экран, смотрите, новичок, почему человек не зарабатывает деньги, нет личного результата, не знает, что делать, не знает, что рассказывать, все это убирается, любой новичок может заработать в первый день деньги, дает видео, определяет из своего списка людей, кто хотел бы получить информацию о заработке, передает видео, человек, который посмотрел видео и есть более-менее интерес, вы этого человека выводите на наставника, наставник закрывает вам сделку, а вы в это время, как новичок пришли в бизнес, обучаетесь, зарабатываете деньги, к вам приходят новые люди в команду, они получают личные результаты по продукту и начинают повторять то же самое. Они за руку приводят людей. А в нашей системе есть каждый день в 10 часов утра проходит утренний кофе с командой, где мы делимся результатами людей. Люди рассказывают результаты о продуктах компании, из чего они состоят, какие результаты люди получают. Ну, больше рассказывают о результатах. У меня было это, стало то, я чувствую себя классно, продукты работают. Я столько-то заработала, делаю это. Утренний кофе. Любой человек. У нас открытая информация. Вы можете ко мне обратиться, я вам дам ссылочку. Зайдете, посмотрите. Просто посмотрите, послушайте, как люди получают результаты по продукту. Вот и все. Дальше решите. Может, захотите попробовать классный продукт, либо, может, вас заинтересует заработок. Человек, который ознакомился с информацией. У нас есть чаты в Телеграме где можно зайти открыто в любую группу. У вас добавит человек, который даст вам это видео. Вы посмотрите, там еще больше результатов людей по продукту. Люди, которые зарабатывают деньги. И вы можете принять решение. Если вы даже захотите попробовать продукт, мы вам бесплатно дадим продукт. Неважно, в какой стране мира вы находитесь. В Перу, в Камбучии, в Лаосе, в Грузии, в Украине, в России. Неважно вообще где. Вы получите продукт бесплатно. И потом примите решение, либо первое, либо второе, третье, я не буду повторяться. Поэтому, друзья, это основная причина, когда есть разные системы работы там, в интернете. И я сам учился, у нас была классная система в интернете, мы работали в другой компании. Но система Система – это хорошо, но когда ты запускаешь человека в бизнес и помогаешь ему, показываешь простые действия, что он должен делать, Человек, кандидат, который приходит и говорит, слушай, так мне не надо ничего людям рассказывать самому. Мне не нужно изучать продукт, маркетинг-план. Мне нужно просто приводить людей на ваш утренний зум, на вашу встречу. Ну да, во всех телефоны есть. Да, во всех интернет есть. Да, На ссылку, лови стрелка, зайди, посмотри, можно разбогатеть зайти. Можно, получить, можно пользоваться классными продуктами. Вот и вся работа. И новичок себя чувствует гораздо легче. Ему не нужно. Во многих компаниях, я знаю, приходит новичок, ему говорят, все, мы тебя подписали, молодец, давай двигайся. Так как он может двигаться, если он вообще ноль? И на начальном этапе должна быть система, которая проведет человека, по этим четырем шагам, которые я показал в начале, приводи людей, зайди посмотри, слушай, Серега, зайди вот посмотри в Zoom, он, у нас в Zoom проходят утром встречи, зайди посмотри, вот послушай, все, вся работа, и заводишь людей из интернета, Instagram, фейсбук где угодно. Поэтому, друзья, чтобы преуспевать в сетевом маркетинге, важно, чтобы основную работу выполнял за вас наставник. А вы в это время обучаетесь, получаете личный результат по продукту, зарабатываете деньги, и ваша работа, этот бизнес переходит в кайф. Поэтому еще раз вам напоминаю, подписывайтесь на мой канал. Я буду делиться многими фишками и результатами, которые я получил от практической работы в сетевом маркетинге. Все, желаю вам удачи. Пока-пока.